всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня я вам покажу три крана с моментальной выплатой на крипто кошелек Faucet Pay. и данные краны очень жирно платят это кран салана который раздает здесь написано две с половиной тысячи сатош каждые две минуты и можно сделать 20 заявок кран лайткоин также можно сделать 20 заявок раздает 2200 сатош лайткоина и кран trx который раздает 0.05 трон каждые две минуты осталось 20 заявок и на этих кранах нам нужно пройти спонсорскую ссылку то есть это короткая ссылка проходим и зарабатываем свои сатоши я уже проходил вчера лайткоин ну немножко меньше выплата чем там напеш ну все равно это очень жирно вот. за короткую ссылку в тронах дается 0.021 trx сала дается от 1600 сатош если мы переведем к в trx то это получится 0.025 очень жирные краны пока они работают ссылки я оставлю в описании переходите и зарабатывать также вы можете вот здесь Нажать, ну если вы увидели это видео, то я думаю вы перейдете по моим ссылкам. так сейчас я пройду вот эти все короткие ссылки и посмотрим сколько он нам заплатят эти краны. Если что, то я ускорю данное видео. Нажимаем вот пройти короткую ссылку. Также Регистрация здесь простейшая, вставляем кошелек и регистрируемся. Так, еще раз нажимаю и нас перебрасывает на ссылку, меня нас перебросило на сайт. Возвращаемся назад на трон и нажимаем еще раз на спонсорскую ссылку. Итак, видим, 1350 Сатош было отправлено на ваш счет Pay. Это Салана, лайткоин перехожу на экран лайткоин 1200 Сатош Litecoin отправлено на VOCPay. И 2 миллиона 150 тысяч TRX также было отправлено на Pay. На самом деле... Сначала вам покажется что короткие ссылки невозможно пройти, но ну, это не так. Если вы пройдете к примеру там 10, 20, 30 коротких ссылок, Вы научитесь их проходить, это не так уж и сложно. И все у вас будет получаться. Краны очень жирные. Можно сделать по 20 клеймов. Переходите и зарабатывайте. Обновляем страничку на FaucetPay и вот они три выплаты Салана, trx и лайткоин лайткоин видите сегодня уже немножко меньше заплатил но все равно это очень-очень жирно кому интересно данные корне ссылки я оставлю в описании также оставлю на свой сайт одну страничку заработок без вложений кому мало этих но можете посмотреть что-то выбрать для себя, еще какие-нибудь краны. На этом у меня все, всем желаю отличного дня, хорошего настроения, хороших заработков всем и всем пока.